Привет, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Итак, день 15, по-прежнему я пью соки, пищу исключил, пищу не ем. Вот, но соки пью, ну, квас и немножко соков иногда бывает. Вот, в основном квас, конечно. Вот, я уже говорил, что хочу попробовать Ну как минимум дойти до 18, перешагнуть до 40 дней. И там посмотрим уже исключать пищу или сделать небольшой откат. Это будем смотреть по состоянию. Пока идем, пока вперед. Вот так. Ну, все нормально. С энергией нормально, с остальным все нормально. Пока никаких как бы негативных изменений в себе не замечаю. Сказать, что сильно упал вес, не могу. Ну я не взвешиваюсь на весы, в принципе, их нет. Сейчас у меня. Ну, я как бы не стремлюсь. Ну, по себе вижу, что даже если что-то немножко изменилось, ну. У меня небольшой животик опять снова намечался. Вот сейчас он снова не намечается. Ну, как бы я бы не сказал, что он как в прошлый раз пропал. Как-то вот по-другому все немножко. Вот. Хотя я тоже был на классе. Но вот как-то вот по-другому. А, то есть не так. Он быстро исчезает, как раньше. Вот. Не так быстро. То есть организм уже... Другие процессы включаются. Это так. А, ну, пока о себе все. да, Если будут какие-то... Себе мысли я их поймаю расскажу но ну, пока одну расскажу как-то в одном интервью константина рапаева если кто не знает тоже человек как бы позиционировался как не еда вот. и он рассказал что его как бы спасала от чувства еды да ну видимо он с психика не работал наверное не знаю вот с чувством еды и э, рассол как я понял, огуречный, по-моему, рассол он там говорил. Вот. Ну, это маринад, это уксус. И как ни странно, вот у меня тоже вот эта тяга к уксусу появилась. Как бы да, немножко соленого, немножко уксуса, оно помогает действительно в этом отношении. Но не столько как аппетит или голод, нет, этого нет. А оно просто, у меня это как просто вкус, понимаете. У меня нет чувства голода, нет, мне его не надо, меня не тянет, не есть там, вот этого всего остального, нет. А вот именно вот вкус, понимаете? Вот именно вкус вот этот почему-то он во мне засел. Вот. И даже вот эта мысль, даже если произойдет откат, и, скажем, пельмени, как я говорил, вот чувство вот этой тяжести именно, не вот. такого, как насыщения, его тоже нет, как, как, такого вкуса, как бы нет. А вот пельмени, вот они, уксус, даже вот майонез, там тоже же уксуса немного есть. Вот. Соли, уксусы. Большая часть нашей еды это приправы Без приправ, в общем-то, еда безвкусная и Нам она, по сути-то, не нравится Мы же постоянно приправки туда сыпем, да? Вот, без приправок-то что-то, вот, редко только что-то кушает В основном все с приправками Вот так Еще по еде такой момент Кто читал немножко о русской истории Про перы наши, про застолья, да? Ну, в сказках возьмем ли, исторические Или когда столы ломились от яств различных и что нам, как показывают все это, рисуют историки, что там ходили такие люди, полотенца через руку, да, и они с тазиком, ну, бадья, тазик. Для чего? Вот этот пирующий подзывал к себе такого товарища, и в этот тазик два пальца в рот и блевал. То есть он отрыгивал то, что съел, и продолжал дальше есть. И вот здесь, соответственно, такие мысли появляются, как для чего он это делал. А, ну, многие помнят и знают и о русских постах, как а, постились, постоянно на постах сидели. И вот у них такие застоли. и вот я думаю, что все это как раз из-за вкусов, чтобы все попробовать, все, что на столе, все эти вкусы попробовать, попробовать, попробовать, а потом поститься, а потом снова поститься по 20-40 дней, по 7 дней, вот так вот такие посты на Руси были. Вот, я думаю, это тоже все вот отсюда. Вот. И э, толстых-то ведь не было. Крепыши такие были, да? Ну, с такими барабанами, небольшими животами. Ну, как бы даже не столько живот, сколько... Я даже не знаю, как назвать такой... Ну, выпуклость, орех такой, да? Вот. Но сказать, что там пузо висело, такого не было. Вот. Какое-нибудь пузо. Крепыши такие были. Вот. Так что, вот, думаю, здесь тоже все дело во вкусах. С этим надо разбираться. Так, ну что, немножко... Про Селену пока сказать ничего не могу, пока мыслей особых нет. Вот. Но вот, скажем, зачем людей собирают в города? Смотрите, вот есть атомные ракеты, да, ядерные, которые попадают в город. Ну а зачем, в общем-то, эта ракета? Зачем эти заморочки с ракетами, непонятно с ними ни что и как и почему. Они а проще ли в этом городе заложить ядерный заряд? Гораздо эффективнее Просто кнопочку нажал, бах, и все А ракета эта, что там она, куда попадет Если попадет, может ее собьют, может еще что Понимаете, вот люди, которые этим сейчас занимаются правят страной, у них нет национальности У них этого нет Защиты каких-то городов, у них есть свои планы И вот здесь Им без разницы Под какой город закапывать Они знают, где нет таких зарядов Там они, в общем-то, и живут вот и все. Поэтому почему бы и нет? Вот такая мысль, просто задумайтесь. Это же проще. Заложил вот ядерный заряд под город, и все. И никакого головника, если надо цивилизацию уничтожить. Вот берешь, уничтожаешь, и как бы заново пишешь новую историю. Вот и все. Вот. И здесь такой момент, как золотой миллиард. Все помешаны на золотом миллиарде. А на самом деле, если вы немножко почитаете статистику, вы увидите, что а люди-то не рождаются, что смертность по всему миру превышает рождаемость. Возможно, за исключением Африки, может быть, еще Индии. Возможно. Я не, не уверен в этом отношении, но как бы есть сомнения. Возможно, там еще как бы с рождением, ну, хорошо, наверное. Вот. А так даже Китай, даже Китай. Везде рождаемость, она плохая. И вот э, те товарищи, которые как бы управляют, ну... Некоторые кукловоды за ними стоят, вот, на которые делают вид, что управляют, но они не знают, что происходит. Они не знают, как увеличить рождаемость. Они этого ничего не знают. И вот они говорят, что золотой миллиард, они нас уничтожают. Кто они? Ну они! Те, которые там, те уничтожают. Мы-то тут за а они-то нас уничтожают, потому что золотой миллиард. То есть вот вам и, пожалуйста, и решение проблемы... Соответственно, почему мы умираем? А мы не виноваты, нет. Это не наша политика такая говенная плохая, нет. Это они, которые золотой миллиард хотят оставить. Это они все делают, чтобы вы вымирали. А мы-то зарождаемость, а они-то вот плохие. Они золотой миллиард. Так что это, это все ерунда. Это все для того, чтобы засрать мозг, показать, списать все это на золотой миллиард, да, на то, что кто-то вас там уничтожает, а не они ведут такую вот плохую... Политику на уничтожение. Вот. Ну, в общем-то, вот пока такие э, мысли немножко политические, да. Ну, ав... Я не знаю, как вот автономия, да, политика, как они сочетаются. Пишите, кому что нравится, задавайте вопросы. Разберем, какие мысли придут. Если вам вообще э, сам ход моих мыслей, э, скажем так, резонирует. Пишите, разберемся. Ну на этом все. До встречи.